Здравствуйте, с вами снова Виталий. Ну, решил выложить еще одно видео, как я установил котел, парапетный котел, Атон Термотехник, 7 киловатт мощности. Устанавливался сам. Ну, сейчас немножко расскажу, как что делал. Значит, в, ко в комплекте с котлом идут, сразу скажу, две заглушки. Вот они, две заглушки. Они устанавливаются в зависимости от того, куда у вас будет выход. То есть, если у вас подача пойдет влево, соответственно, здесь будет трубополипропилен, справа будут заглушки, потому что от котла два выхода, и влево, и вправо можно выводить. Ну, значит, установил заглушки, устанавливал их, накручивал на лен, обмазан моментом силиконовым Силиконовая прокладка Гермент. Повторю, что устанавливал их на кронштейны. Котел установил на кронштейны. От радиаторов отопления. От алюминиевых радиаторов. крепко все держится, все нормально. Значит, в комплекте также идут две заглушки. Вот такие вот силиконовые. С другой стороны, они вставляются. Для транспортировки. Значит, сверху у нас идет подача. Вот, подача. Обязательно установился группа безопасности, манометр, полтора килограмма, спускные клапана. Вот у меня газовая труба идет. Все рядышком. Кран. Кран полнопроходной. Это на подачу идет. С красным пиптиком вот у нас. Вот на подачу. Полнопроходной почему? Не стоит заужать диаметры батареи. У нас тут идет... 32 труба соответственно и экран должен быть 32 -й. если у вас 25 выходит соответственно 25 экран желательно поставить дальше вот она пошла подача вот она подача идет сразу на теплый пол здесь установил вентиль для регулирования чтобы можно было регулировать температуру теплого пола больше меньше все это дело через переходничок, американочку. Трубы идут металлопластик. Обязательно перед тем, как закручивать все это дело, трубу металлопластика вот тут, тут обжимы, обязательно срежьте аккуратно, чтобы не было никаких шероховатостей. Ну и дальше у нас разводка пошла. Здесь выводил 20, 20 трубой на вентиль вот дальше пошла разводка на подачу на радиатор отопления в комнату пошла тут же нижняя труба возвращается вот такой вот вариант я сделал тут химичил. на расширительный бак расширительный бак повесил на хомут в стене хомут вот у меня забивается вот довольно таки крепко все это дело держится нормально вот от обратки опять же кран полнопроходной для того чтобы перекрыть можно было систему видим что синяя это обратка через американку для дальнейшего сущего случится для дальнейшего демонтажа американочку поставил дальше идет сияющий фильтр сетчатый фильтр, обязательно смотрим указатель, вот у нас стрелочка, обратка идет на ту сторону, на котел, соответственно, стрелка туда же. Пошла труба на обратку теплого пола. Здесь я вентиль ставить не стал, остановил краник, имеет два положения, открыто-закрыто, для того, чтобы перекрыть, в случае чего. Вот И тут же пошла труба, 32 -я на насос. Насос установил оазис. Обязательно смотрим, перед тем, как его установить, направление движения, куда он у нас будет крутить. Здесь имеется стрелочка, вот она тут сбоку, к сожалению, не могу показать ее ну, Для этого котла насос в принципе довольно хороший. Потянет все это дело. К этому насосу не идет ни проводов, ничего в комплекте при покупке поэтому провода сразу докупайте вилочку, здесь я делал сразу вилочку с заземлением потому что стоит биф-автомат на розетке в случае чего, чтобы выбивало ну опять же, полнопроходной кран для того, чтобы перекрыть систему и через американочку через уголок Пошло на обратку. Все к соединения. Начиная от котла, здесь, заканчивая тут на группе безопасности, на фильтре. Везде использовал лен. Купите моток лена косу. Его вам хватит очень намного. И ну я говорю использовал гермент силиконовую прокладку момента вот он я попаял всю систему отопления на 50 квадратных метров у меня дом, вот еще пол тюбика осталось ну вот у нас обраточка пришла устанавливал я это все каким образом значит пришлось мне снять защитный кожух вот эту вот часть опять же повторяю крепится на двух винтах вот они, винты. Снимается все элементарно. Снял, закрутил леечки, переходничок через американку на 32 трубу. Полипропилен. То же самое и снизу на обратку. С обратной стороны, где у нас стоят заглушки, пришлось тоже снять кожух. Вот у нас тоже два винта. Вот он, второй винт. Потому что ну неудобно закручивать безобразия. Также подматывать лен, снимите все это намного будет проще и удобней. Значит, система двухтрубная, закрытое отопление получается. Еще один момент: когда вы покупаете американочки, смотрите, чтобы внутри была силиконовая прокладка. Это касается всех американок где они имеются И если у вас идет прокладка силиконовая ни в коем случае не подматывайте под нее ни ленту фум ни лен потому что эта прокладка уже предназначена для герметичного соединения подмотаете будете мучиться все будет у вас тут течь вот так что просто закручивайте с прокладкой. Ничего страшного. Я почему про прокладки вспомнил? Потому что ситуация получилась по незнанию. Устанавливал радиаторные батареи. И что получилось? Закрутил американочку на ленту. Фу, на ленту, на лен. Все сажал на лен. Ну и думал для герметичности посадить американку на тот же лен но внутри здесь на вентиле вот она имеется черная прокладочка про которую я говорил вот она ничего подматывать не нужно то же самое будет все течь просто закручиваем все будет герметично ну вот такое вот отопление попаял, это у меня кухня получается, здесь дом старенький, Не помещаются батареи 500 и установил 350 то есть получается от котла через стену выходит в комнату вот они трубы пошли через радиаторы, то есть подача у нас подходит вверх, вверху установил экран Маевского внизу слева установил заглушку, внизу подача, у обратка, соответственно в обратку трубу пошла на следующую батарею, подача, труба подачи идет также вверху у меня получается, опять же то же самое вверх Подача пошла снизу обратно. Пошла в другую комнату. Вот она у меня пошла. Пошла в кухню. Вся система. Выводила от котла 32 трубой. Дальше необходимо сужать для того, чтобы создавалось давление необходимое. То есть здесь пришлось установить мне муфту с 32 трубы на 25 -ю. 25 выгнал как обратку так и подачу и 25 уже пошло у меня на радиатор отопления опять же через стену дальше опять через две муфты через уголки уже 20 трубой с 25 муфта с 25 на 20 трубу Пустил на полотенцесушитель. Значит, тут, получается, санузел у меня будет с душевой кабиной. Теплые полы, полотенцесушитель. Ну, в принципе, должно хватить этого, для того, чтобы обогреть. Площадь, в принципе, маленькая. Здесь коридорчик будет. Значит, на полотенце сушителя получается, что у нас вверх подача пошла, делает круг, петлю, на обратку и пошла по всей системе в обратную сторону. Возвращается уже опять через 25-ю трубу, возвращается 32-й трубой и на обратку через насос. Ну вот так вот установил котел я полностью появилась система отопления, все сам, никто ничего не учил, подсказывали иногда, кто что знает. Ну, в дальнейшем будет пуск, будем вызывать газовщиков, пустят нам отопление, ну, посмотрим, где что, какие ошибки были, ну, и будем выкладывать видео. С вами был Виталий, подписывайтесь на мой канал, до свидания.